Если спросить любого представителя сетевого бизнеса, как ему хотелось бы зарабатывать много и сразу или иметь возможность постепенно двигаться к неограниченному доходу, по крайней мере на нашем постсоветском пространстве процентов 90 скажет «здесь и сейчас много и сразу». Но проходит время. В бизнес в работу со структурой вкладываются неимоверные усилия, и вот здесь-то и становится обидно. Доходов, как в первые месяцы работы, не видит почти никто. Если мы чуть вернемся в историю сетевого бизнеса, то увидим, как маркетинг-планы менялись в угоду новым дистрибьюторам. Система выплат-вознаграждения становилась полем боя, площадкой для соревнования между компаниями за своих партнеров. Так появились бинары, матрицы, дельты. Мы тоже прошли этот путь. Хотелось, чтобы люди зарабатывали много, а еще лучше, почти ничего не делая. Все эти системы выплат предполагают переливы, возможность получать деньги за счет других. Все бы ничего, но именно этот подход к начислению бонусов по факту и убивает сетевой бизнес. Нам нужно было решить важную задачу – создать маркетинг-план столь же бесконечно, как и блокчейн. При этом хотелось учесть интересы новичков и создать реальные материальные стимулы для лидеров. Решить эти задачи помогла старая добрая классика – линейный маркетинг. Да, мы отдаем себе отчет в том, что нам придется потерять тех сетевиков, которые хотят получать 50% сразу, а еще лучше ничего не делая, на крайний случай подписав двух человек и все». Но мы готовы смириться с этой потерей ради того, чтобы сделать нашу модель бизнеса выгодной, интересной, доходной, привлекательной для серьезных предпринимателей. Тех, кто сможет оценить гарантированную стабильность бизнеса, множественные источники доходов и отсутствие каких-либо ограничений. Не нужно быть математиком, чтобы понять. Любая компания выплачивает в сеть примерно 62-66%. Если при этом при подписании партнера в первую линию вам начисляются 50%, то по сети распределяются крохи. А сеть, если вы пришли в бизнес, а не заниматься торговлей, по определению дает самый большой доход. Чем больше вы получаете с партнера первой линии, тем меньше сети а в вашей сети может быть очень много партнеров. Конечно же, сколько конкретно вы будете получать от сети, зависит от нюансов маркетинг-плана. Их мы разберем чуть ниже. Именно для того, чтобы вы получали много, мы остановили свой выбор на линейном маркетинге, практически убрав ограничения. Давайте чуть подробнее. Начнем с того, что бонусы, заложенные в маркетинг-плане, это лишь часть доходов, которую мы можем получать. Как вы видите, у нас есть как минимум 4 глобальных источника доходов. Два из них распределяются по маркетинг-плану. Маркетинг-план содержит 5 видов выплат, каждый из которых мы рассмотрим детально. Чтобы стать партнером сообщества, вы оплачиваете единоразовый клубный взнос. Пакет выбираете сами. Следует учесть, что каждый из пакетов регламентирует не только доступ к продуктам на образовательной площадке, но и возможность получения бонусов по маркетингу. Вы можете даже пройти бесплатную регистрацию, чтобы иметь возможность познакомиться с бизнесом изнутри или, возможно, купить со скидкой понравившийся вам продукт на маркете. Однако, нужно понимать, что максимальные возможности для получения доходов, а также рост по карьерной лестнице привязан только к VIP-пакету. Вы можете стартовать с любого из предложенных пакетов, но в любом случае вашей целью должен стать апгрейд на VIP-пакет. Чтобы это сделать, вам нужно будет, основываясь на знаниях маркетинг-плана, составить свой собственный бизнес-план с помощью партнера-сообщества, который познакомил вас с этой бизнес-возможностью. Так как мне придется рассказывать вам о рангах и бонусах, связанных с квалификациями, с вашего позволения я буду говорить о маркетинге, полагая, что вы по умолчанию выбрали самый выгодный и быстро окупаемый пакет VIP. В этой таблице хочу обратить ваше внимание на две детали. Первое. Выбор VIP-пакета открывает для вас возможность получать доход с 8 уровней линейного маркетинга. Второе. Как видите, процент выплат по уровням растет от второго до пятого. Это сделано для того, чтобы вы имели весомый доход с первых шагов развития бизнеса. По опыту, если ваша цель – бизнес, структура до пятого уровня выстраивается быстро, а это, помните, хрестоматийное – 5,25, 125, 625, 3125. То есть число партнеров на пятом уровне может быть существенно больше, чем, например, на втором, а получать с каждого из них вдвое больше довольно приятно. Чтобы дать возможность новичкам неплохо зарабатывать на старте, мы использовали еще один бонус – бонус быстрого старта. Как я уже говорила выше, мы хотим максимально поддержать тех, кто пришел с готовностью к серьезной работе. Бонус быстрого старта удваивает ваши доходы, если в течение 30 дней со дня регистрации вы создаете личный товарооборот от 1500 баллов. Например, подписание двух партнеров на VIP – это 889 умноженное на 2, того 1778 баллов. А это значит, что подписав первый месяц 5 партнеров в личную группу, вы вернете себе стоимость пакета. При этом даже два подписания делают вас бронзовым директором и увеличивают уровни выплат, с которых вы можете получать доход. На этой таблице вы видите квалификации, открывающие для вас 20 уровней линейного маркетинга. Ранее я говорила, что у нас почти нет ограничений. Полагаю, 20 уровней могут вас смутить. Не стоит. Давайте посчитаем. Если вы пригласили в бизнес только двух партнеров, каждый из них только по два, на 20 уровне у вас может быть более 1 миллиона партнеров, а всего в структуре около 2 миллионов. Если вы пригласите трех партнеров, каждый из них пригласит по три и так далее, на 20 уровне у вас будет почти 3,5 миллиарда партнеров. Сколько партнеров в вашей структуре в своей компании? Думаю, вы меня поняли. Сейчас я расскажу вам о рангах, а потом поделюсь еще одним преимуществом нашего маркетинга, который развеет ваше беспокойство об ограничениях. Вы уже обратили внимание на то, что ранги или квалификации существенно влияют на ваши бизнес-возможности. Что значит ранги в нашем маркетинге? Бронзовый директор – это значит, вы активировали VIP-пакет и подключили двух партнеров лично, которые сделали то же самое. Серебряный директор – Ваши два вип-партнера стали бронзовыми директорами, то есть подключили по два випа. Золотой директор. У вас в первой линии три партнера, двое из которых имеют статус «бронза», «один серебро». Платиновый директор. В вашей первой линии один партнер имеет статус бронза, один серебро, один золото. В классическом варианте в вашей команде всего 36 партнеров. Если вы помните, квалификация платинового директора открывает для нас возможность получать доход с 20 уровней маркетинг-плана. Согласитесь, это очень легко. А теперь вишенка на торте. Динамическая компрессия. Динамическая компрессия дает возможность получать доход от партнеров, которые находятся под теми, для кого еще недоступны выплаты по ряду уровней. Этот механизм углубляет вашу структуру. То есть вы получаете доход не от номинальных 20 уровней, а от активных. А это фантастическая глубина. Этот механизм позволяет лидерам быть заинтересованными в работе с командами. Как вам получать доход в полном объеме и без ограничений? Предположим, на вашем седьмом уровне появляется новый VIP-партнер. Механизм динамической компрессии будет выглядеть таким образом. Партнеры, которым не начисляются соответствующие бонусы за регламенты их пакета, пропускаются системой. Вы получите с этого партнера 6%, как если бы он у вас был на пятом. Еще один супербонус – бонус – мэтчинг бонус. Его еще называют бонусом соответствия или чеком от чеков. Во многих компаниях этот бонус выплачивается с партнеров первой линии, что предусмотрено в нашем маркетинге. Выплата матчинг-бонуса начинается с квалификации золотого директора. Напомню, это когда у вас три партнера, два в квалификации бронза, один в квалификации серебро. А теперь готовы? Пристегнитесь, взлетаем. Матчинг-бонус выплачивается с 10 уровней, но не линейного маркетинга. Здесь у нас появляется понятие генерация. То есть выплата осуществляется с 10 генераций, в которых тоже действует динамическая компрессия. Генерация – это все партнеры в ветке до партнеров квалификации золота. И каждый из этих партнеров приносит вам чек от чека в соответствии с данной таблицей. Думаю, уже этого достаточно для того, чтобы понять, зачем нужно активировать VIP-пакет и двигаться по карьере, закрывая квалификации. Но квалификация золотого директора это не только матчинг-бонус, это еще и участие в бонусных пулах. Как правило, этот бонус бывает доступен только для топ-лидеров компании высоких статусов. В нашем случае это всего 3 VIP-партнера вашей первой линии плюс 10 VIP-партнеров вашей структуры. Этот бонус единственный, предъявляющий условия. Чтобы получать бонусы с пола, вам нужно делать личную активность. Это может быть покупка или продажа продукта, регистрация нового партнера на пакет стоимостью от 189 долларов. Партнеры в квалификации «Бриллиант» и выше получают этот вид вознаграждения без обязательной активности. Полы формируются в процентах от глобального товарооборота и распределяются равными долями между партнерами в соответствующей квалификации. Накопительный ранговый бонус. Выплачивается единовременно при достижении ранга. Это хороший подарок за выполненную работу. Приятное дополнение к чекам, которые можно получать, делая простые действия. Для этого нужно активировать свой vip пакет и следовать карьерным ступеням. Просто как раз, два, три. Мы с вами рассмотрели маркетинг-план на примере распределения единоразовых клубных взносов. Так мы называем наши пакеты. По этому же маркетингу распределяются средства с осуществления покупок товаров и услуг на нашем маркетплейсе. Он только начал пополняться, но поверьте, у нас уже есть, что можно захотеть купить и есть из чего выбирать. Дальше выбор будет больше. Любая покупка, совершенная в вашей структуре до 20 уровня линейного маркетинга с учетом динамической компрессии, будет приносить вам доход. Принцип начисления процентов с продажи товаров основывается на бальной системе. Каждый производитель сам определяет проценты со стоимости товаров, которые распределяются по маркетингу. В среднем это около 40 процентов стоимости товаров. Точная цифра указывается на странице производителя в каталоге. Это исчерпывающий конспект о нашем маркетинге, который, как вы помните, распределяет только два вида дохода из четырех доступных партнерам Easy Business Community.